Всем привет, друзья! Буквально недавно состоялась жеребьевка Лиги Чемпионов. И что же поделать, если Барселона, как и Виктория, попадает в мягко, скажем, тяжелую группу? Сегодня говорим о Лиге Чемпионов, подумаем, каковы же шансы Барселоны на выход из этой группы, что придумает Хави и есть ли вообще варианты на выход из этой ситуации. В общем, поехали! Итак, Барселона попала в такую достаточно трудную группу. Здесь Бавария, Интер и Виктория, которая, может, и не планирует выйти из группы, но планы какие-никакие у них есть. И возможно, при всем уважении, даже с ними у басы могут быть проблемы. Но все же каталонцы спокойно должны разобраться с Викторией, а вот с Баварией и Интером будет очевидно сложнее. Бавария, да, не опять основа, а это снова они. В прошлом году Барселона ничего не могла сделать, по итогу вылетела в либу Европы, а теперь реванш. Бавария, как обычно, в своей привычной игровой форме, мощный состав, все механизмы работают, но есть одно но. Нету главной звезды Левандовски. И, ну, это будет очень круто, это будет очень интересно. Левандовски от и до знает Баварию, поэтому, возможно, Роберт что-то да подскажет, поможет Хаве принять какие-то решения. Но, думаю, Хави обязательно в индивидуальном порядке обсудит с Левандовски некоторые аспекты. Это уж точно. Что касается Барселоны, то это опять же, повторюсь, будет очень интересно. Не знаю, что придумает Хави, скорее всего, это не будет игра вторым номером. Хави снова поставит прессинг, снова будет пытаться давить большим количеством игроков и не будет сидеть в обороне, играя на контратаках. Чтобы Хави играл на контратаках, такого, мне кажется, не будет. Сейчас Барселона, по сравнению с прошлым годом, в разы сильнее. Хави должен найти баланс, найти решение, поставить игру, потому что состав на самом деле достаточно сильный. Самое главное, поставить игру. Да, Бавария стабильнее, у них лучшая сыгранность, у них поставлена игра. Но с ней можно играть, учитывая, если Хави хорошо подготовит команду, как в техническом, так и в физическом плане. Посмотрим, что придумает Хави. Опять же, скорее всего, это будет прессинг. Это высокая линия обороны, это давление. Короче, посмотрим, это будет хорошая проверка для Хави и Барселоны. С Интером, конечно же, попроще, но в любом случае это Интер. И здесь тоже придется попотеть. Состав у них тоже достаточно мощный, крепкий, боевой. Они на данный момент стабильнее, они лучше играют в обороне. У них есть баланс, в отличие от Барселоны. Да, все вспоминают тот последний матч двухлетней давности с Интером в групповом этапе Лиги Чемпионов, когда Барса играла, скажем так, не основным составом. Тогда еще и Фати взял взял, вышел, сразу же забил и выбил Интер в Лигу Европы. Но тогда главным тренером был Вальвердо. Игра какая-никакая, хоть и нетипичная для Барселоны, была поставлена. Сам Вальвердо был на самом деле достаточно гибким тренером, он подстраивался под соперника. Хотя, конечно, мы помним эти болезненные поражения в Лиге Чемпионов, то от Ромы, то от Ливерпуля, но все же игра при Вальверде была совсем другая, нежели при Хаве. Сейчас совсем иной футбол и, к сожалению, пока что нет той сыгранности, о которой я все время говорю, для этого нужно время. Поэтому не нужно сравнивать тот Интер с сегодняшним Интером, ту Барсу с сегодняшней Барсой, все по-другому. Шансы конечно же есть, Барса может попадаться и с Интером, и с Баварии, состав на самом деле достаточно сильный, нужно просто подготовить команду, нужно сделать так, чтобы все механизмы работали как надо. Нужно найти вариант того, как выходить из-под прессинга, потому что Бавария, может быть Интер не очень, но Бавария очень хорошо прессингует, нужно найти вариант как взламывать оборону соперника, как обороняться в конце концов. У Хави очень много работы, и это будет прям настоящая проверка. Поэтому верим и ждем Лигу Чемпионов. Что думаете вы? Ставьте лайк, если понравился ролик, ставьте дизлайк, если нет, подписывайтесь на канал и любите футбол.